Заметил тут одну штуку. Короче, как видите, на русском языке это написано дом. Это да. Дом шим. Да? Значит, если посмотреть внимательно на корейские буковки, блин, э, если умеете их читать, э, значит, вот эти вот квадратики, они оба обозначают м, да. То есть вот эти вот м и м. Да? Вот эти вот палочки это гласные, на да? это и, это о. Да, то есть здесь все нормально, да? Но с согласными у нас дикие проблемы. Э, давайте начнем с Ш, да? Значит, э, в корейском, как и в японском, нет звука Ш. Э, у нас там э, шипящая С, да? Щ, щ, э, Вот, значит, вот эта вот буковка, это что-то среднее между Дж и Ч, да? Ч, ч, ч. В общем, она звучит сейчас чем Щим, чем Щим.